Пополнение биржи хобби. Авторизуемся или регистрируемся на бирже. Ссылка в описании и прикрепленном комментарии. Вкладка торги. Выбираем фиат. P2P торговля. Указываем необходимую монету для покупки. Мне нужно пополнить BTC. Далее фильтр и выбираем банк, с которого вы хотите купить биткоин. В моем случае Privatbank. Здесь должна стоять покупка. Смотрим на объем и лимиты продавца. Если нам подходит, то кликнем ⁇ Покупка ⁇ Можем указать количество средств, на которые хотим купить биткоин, или желаемое количество биткоина. Запоминаем и копируем карту продавца. Можем написать в чат о переводе. Авторизуемся в Privat24. Нам необходим перевод на карту. Вставляем карту из буфера, указываем сумму перевода и назначение платежа. Возвращаемся на хобби. Владелец карты совпадает, значит мы все сделали верно. Пишем в чат, чтобы владелец как можно быстрее увидел наш перевод. Завершено. Внимательно проверяем.